Здравствуйте, меня зовут Мария, я специалист по работе с клиентами в WebCom Group. Команда Google сообщила о новинках для видеорекламы в YouTube. Давайте посмотрим, какие новые возможности появились у бизнеса. Видеообъявления TrueView for Action начнут дополняться товарами рекламодателя. Так, компания намерена сделать рекламу более привлекательной и мотивирующей на покупку. Товары подтягиваются автоматически, однако рекламодателю необходимо связать Google Merchant Center с видеорекламой. Также маркетологи могут расширить кнопку сетей бестселлерами или товарами, на которые нужно привлечь трафик. В карточках показывается фото продукта и его цена. Видеообъявления теперь поддерживают форму для сбора лидов. Пользователь может заполнить заявку, не прерывая просмотра видеоролика. Благодаря такой форме одному из автомобильных производителей удалось привлечь 13 раз больше заявок, причем средняя стоимость снизилась на 84%. По словам менеджера по маркетингу, с помощью форм они получили наибольшее количество потенциальных клиентов по самым эффективным ценам среди всех рекламных платформ. Эффективность кампаний в YouTube теперь можно отслеживать в отчетах по атрибуции. Согласно справке, отчет будет включать компании, работавшие в период с мая 2019 года. Это поможет понять, как распределить бюджет на рекламу, чтобы получить максимальный эффект от продвижения на поиске в YouTube и в КМС. По данным Google, около 80% пользователей переключаются между поисковой системой и видео, когда изучают товары и планируют покупки. Новый тип видеообъявлений для YouTube позволяет бизнесу увеличить число конверсий. Запустив этот тип компании, можно показывать видеообъявления, призывающие к действию сразу в нескольких плейсментах – в ленте YouTube, на страницах просмотра роликов и на ресурсах видеопартнеров Google. Также Google планирует в дальнейшем показывать видеорекламу в ленте рекомендаций. По результатам тестирования одному из проектов удалось увеличить количество конверсий на 30% по сравнению с результатами предыдущих тестов рекламы в YouTube. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!